Угу. Добрый вечер, уважаемые участники. Рад приветствовать вас на новом вебинаре, который мы проводим вместе с Александром. Каждый месяц трейдинг у правого края экрана. А, неделя выдалась очень насыщенной, и компании отчитываются, и переговоры республиканцев и демократов, и очень много вещей, которые интересны для обсуждения как раз сегодня. Ну и, соответственно, самое главное значимое событие в этом месяце для нас с вами это вебинар вместе с Александром. Я перед началом скажу несколько слов, и мы двинемся к теме нашего вебинара. Ну, как всегда, в начале это предупреждение о рисках. Всегда важно помнить, что торговля, инвестирование, оно связано с рисками. И те идеи, те предложения, которые мы будем рассматривать сегодня, они не должны вами восприниматься как рекомендация к действию, а этот вебинар проводится только в целях вашего обучения и ознакомления перед началом расскажу несколько слов о компании. Также напомню, что мы сегодня подведем итоги розыгрыша предыдущего месяца книги с автографом Александра и также разыграем книгу уже на следующий месяц. Но об этом я расскажу тоже чуть позже. Итак, мы присутствуем на площадке компании Admiral Markets. Admiral Markets это брокерская компания. Мы работаем уже более 19 лет, работаем в разных юрисдикциях. То есть мы стремимся к тому, чтобы работать вместе а, с клиентом, что называется, в одном правовом поле. Поэтому мы предлагаем работу под разными юрисдикциями, как и а, Великобритании, так и Кипра, так и австралийские. Ну, в принципе, там, где компания присутствует, мы везде стараемся получать как раз а, лицензии и а, находиться в правовом поле а, страны клиента. А, мы предоставляем торговую платформу MetaTrader 5. Сейчас это максимально удобно, потому что вы можете использовать одну платформу а, вести там и инвестиционные счета, и счета а, именно а, где вы занимаетесь. С трейдингом, то есть с кредитным плечом или без плеча, все это доступно сейчас в одной платформе. Ну и, кстати, все те индикаторы, все эти инструменты, которые разработал Александр, мы также интегрируем в платформу MetaTrader 5, и у вас тоже такая же возможность есть, об этом тоже чуть позже расскажу. В компании предоставляется торговля более тысяч инструментов, то есть мы, конечно, преимущественно разбираем в ходе этих вебинаров американский фондовый рынок, потому что Александр, да, в первую очередь, торгует американский фондовый рынок, но и также доступны и европейские площадки, и азиатские площадки, то есть всегда можно найти огромное количество инструментов на любой вкус, что называется. Мы со своей стороны всегда делаем большой акцент именно на обучении для наших клиентов, как для начинающих, так и для опытных. Поэтому в формате как раз данного обучения проходит данный вебинар. Но также со своей стороны рекомендую обратить на другие вебинары, которые проходят на площадке Admiral Markets. Я сейчас тоже скину вам ссылки в чат, и чтобы вы могли ими воспользоваться уже для дальнейшего. То есть, во-первых, ссылка, то есть запись вебинара появится завтра, она будет доступна на нашем YouTube-канале. Вот ссылки, которые я скидывал, можете сразу же переходить и подписываться. У нас есть телеграм канал в котором кстати, я рекомендую тоже сразу же подписаться, потому что туда запись я скину в первую очередь, и затем она уже появится в других местах, будет, соответственно, рассылка и так далее. Вы можете посмотреть предстоящие вебинары, которые мы проводим на нашем сайте. И выбрать те, которые для вас интересны, особенно если вы начинающий трейдер, то рекомендую также посмотреть трейдинг, ну вот именно вебинары для начинающих. Потому что если вы поймете, что не все для вас, например, сегодня будет понятно, то вот как раз рекомендую это сделать и посмотреть. С моей стороны это все. Теперь я, как всегда, представлю Александра. Всегда очень приятно присутствовать на этом вебинаре, очень приятно взаимодействовать с Александром очень всегда э, ценно слушать то мнение которое э, от вас поступает поэтому не будем томить давайте перейдем э, к теме нашего сегодняшнего вебинара обсудим рынки обсудим интересные акции и обсудим тоже в целом ситуацию э, на рынке которая происходит поэтому Александр со своей стороны готов э, передать слово вам и включу уже терминал спасибо большое роман с интересом вас слушаю. Оказывается, на рынке есть риски. Я никогда не слышал про такое. Я думал, что это гарантия. Покупаешь, идет вверх, Нет? Да, да, да, да, Александр, риски есть, безусловно. Ужас, Я, ужас. Я просто в шоке, услышав такие слова. Я получаю кучу литературы от людей, которые говорят с гарантией, будешь делать, будешь утраивать деньги за два месяца, тратить 10 минут в день, и арифметику знать не надо. Вот как, такие обещания. А это, тут, видимо, а тут только, тут... это, видимо, только в Америке есть. <свят> <свят> я шучу, конечно. На самом деле у меня есть файл на компьютере, в который я периодически вставляю эти рекламы, а файл идет под названием «Сыр». И когда я разговариваю с людьми вне России, я всегда рассказываю русскую поговорку что единственное, что в мире бесплатное – это сыр в мышеловке. Так что вот у меня есть этот файл с названием «Сырга» все эти замечательные предложения даются. На рынке, действительно, сейчас происходит очень интересное время на рынке, и рынок кипит, а вверх двигается очень постепенно и одни, один из основных э, э, таких вот факторов, за которыми я слежу, это э, сколько акций достигают ежедневно новых высот э, или новых низов. Э, то есть э, акции, которые достигают новых высот, это лидеры силы на рынке, э, это как бы офицеры, которые бегут перед э, батальоном э, за мной наверх, а, а акции, которые достигают новых низов, на рынках, это акции, которые это дезертиры. Офицеры, которые убегают с поля боя, естественно, что если офицеры будут бежать массами, то и солдаты не удержатся. Количество новых высот постоянно понижается, а количество новых низов уменьшается. Но они еще не пересекли, они еще не достигли какого-то критического размера. И поэтому смотришь на рынок и думаешь, с одной стороны, значит, эта акция выглядит привлекательно, а это, с другой стороны, выглядит слабо. Но что мы будем с ними делать? Хочется сделать что-то. Но на самом деле лето — это не самое лучшее время торговать на рынке. Традиционно лето — это слабое время на рынке. Ну, в это лето он держится очень плоско. И, и при этом некоторые факторы — показывают, что экономика развивается, в мире, мировая экономика развивается очень хорошо, выходит из кризиса очень хорошо. Например, колоссальный взлет цен на, на фьючерсы, на медь. А медь, это главное употребление меди, это в строительстве домов, ну и в промышленности в меньшей степени. Вот медь прямо со страшной силой прет вверх. То есть это показывает на то, что ожидается подъем в строительстве, в экономике, но при этом рынок отказывается резко подниматься. Это такое довольно реакция рынка на новости гораздо важнее, чем сами новости. Так, Роман, хотите показать, давайте начнем посмотрим несколько графиков, может быть, недельный график S&P. Да, вот я сейчас открыл, как у вас отображается. А у меня нет как раз, я только вижу я только вижу, сказать, вижу себя и вижу вопросы в чате, которые идут. А, нашел, увидел, прекрасно. А, да, да, Спасибо. то есть мы как раз можем начать вот с S&P 500, да. посмотреть золото, да, евро да, да. и дальше уже перейти к акциям. Да, это, как говорится, самый слабый винтик в машине, это тот, который держится за руль про себя. Uh, uh, S&P uh, uh, Как всегда, стратегическое решение на, дне, на недельном графике, на более долгосрочном, тактическое на дневном. Что мы видим на недельном графике? Uh, конечно, сразу бросается в глаза максимум, которого рынок достиг в феврале этого года. Yeah? Uh, и uh, что касается индекса NASDAQ, это такой более технологический индекс, NASDAQ уже превзошел свой февральский пик. Dow Jones и S&P все еще ниже этого пика. И немного тревожит то, что S&P полощится под этим пиком уже второй месяц. Пытается подняться и, и опускается, пытается подняться и опускается msd гистограмма несколько ниже, постепенно спадает. Но что спадает очень сильно, это индекс силы. Это в самом нижнем окне. И, как сказал Роман, вы все эти графики можете у себя посмотреть на MetaTrader 5, как и, в прочих на других версиях MetaTrader. То есть, рынок на сегодняшний день, рынок выше, чем в июне. А индекс силы гораздо ниже, чем он был в июне. Это негативный показатель, тревожащий. И, сказав это, переходим к, правой, к правому графику, где мы видим дневной график S&P. И здесь тоже такая неважная, вернее, настораживающая картина. В центре графика вы видите пик, достигнутый в июне. Uh, и посмотрите, значит, этому пику, какой, какой, uh, какая высота MACD гистограммы соответствовала и какая высота MACD линии соответствовала. Uh, значит, потом был спад в конце июня, в начале июля. MACD пробила uh, нулевую линию. Uh, я называю это uh, перелом спины у быка. И потом бык вернулся опять. И бык попер вверх Uh, значит, весь июль, но uh, и, и, и, и достаточно, чтобы, чтобы S&P поднялся до новой высоты. То есть S&P сейчас uh, в июле выше, чем он был в июне. Но посмотрите на МСД гистограмму. Какова высота пика МСД гистограммы? Посмотрите на индекс силы. Какая высота пика это, в индексе света, практически не видно. То есть это показывает на то, что uh, взлет uh, очень ослаб. Uh, быки, поднимают рынок по инерции, но сил у них осталось не очень много. То есть, это сейчас опасное время на рынке. То, что я говорю, это не значит, что вот прямо сейчас, сегодня он развалится, и вообще все, начинается новый медвежий рынок. Нет. Вообще, но ну, насчет очень длинного прогноза нового медвежьего рынка вряд ли, потому что экономика вылезает общество, экономика вылезают из этого, из этого вирусного тупика. И у людей скопились, по крайней мере, в Америке, у людей скопились деньги. Люди тратили гораздо меньше во время этого вируса. И у людей скопились желания сделать что-то. Очень, очень интересно, исторически в Америке после каждой войны, после каждой эпидемии был бум просыпаются такие чувства. Ведь экономика зависит от людей, от, от, от массовой психологии. И когда заканчивается период большого стресса, война, эпидемия, люди пробуждаются. То есть в обычные годы живут как-то по инерции. Так все в порядке, более-менее. А когда вот всех встряхануло, люди понимают, надо что-то делать, надо что-то делать. И вот тут экономика начинает раскручиваться. Поэтому я думаю, что долгосрочный прогноз очень положительный. Но краткосрочный, краткосрочный, имею в виду несколько месяцев, выглядит очень опасно. Очень опасно. Вот это вот такой у меня взгляд на S&P на сегодняшний день. Я смотрю, кто-то кто в чате просил на DAX посмотреть. Почему бы и нет? Давайте глянем на DAX. Да, сейчас открываю DAX. Угу. Готово. Ну, в целом Дакс очень похож, похоже себя ведет с СНП пятьсот. Да, да, Роман совершенно согласен с вами. Я с воскресенья еще я обычно на уикендах рассматриваю все международные рынки, вот на DAX я смотрел с уикенда. На недельном графике DAX, что бы я хотел отметить, то же самое, значит, что он как бы застопорился ниже февральского пика. Кроме того, хочу отметить, что то, что, то, что было на даже вот левее немножко, если вы пойдете, нет, ну вот, где, где верхний пик был, я не знаю, когда, вот здесь, какое какое это время? Да, это февраль. Февраль, февраль. Февральский пик. Значит, рынок застопорился ниже февральского пика. И, и смесь положительных и негативных факторов. Если мы смотрим на сам график, то очень настораживающе выглядит штрих э, э, или свеча, если вы хотите, э, за прошлую неделю. То есть э, это э, такой, такой вот палец к небу, или э, как назвала назвало московское переводчество, хвост, э, к, сожалению, к сожалению, умершая недавно, э, очень больная была дама, э, хвост кенгуру. Хвост кенгуру. Э, то есть рынок попробовал подняться и получил по зубам. И обычно после такого рынок пробует, рынок всегда ищет, где больше объема, где больше действий. Значит, пошел вверх, получил по зубам. Теперь скорее захочет опуститься. Куда? Ну, реальная мишень – это зона ценности. Это зона между двумя скользящими средними. Это негативный фактор. Другой негативный фактор в самом нижнем окне – индекс силы. Показывает очень сильную так, ослаб, очень значительное ослабевание. Но если мы смотрим на MACD-гистограмму, мы видим, что она гораздо выше, чем она была зимой. То есть Бекир, сказать, вполне здорово с одной стороны. Сложная картина. Сложная картина, я бы сказал, более негативная, чем позитивная. Смотрим на дневной график у правой, значит, с правой стороны. Очень жесткая медвежья дивергенция MACD-гистограммы, MACD-линий и индекса силы. Если мне кто-то сказал, тебе нужно торговать DAX, поставь, сделай, сделай позицию. Я постарался откреститься, потому что DAX на дневном графике находится в самой зоне ценности. Я, я не люблю входить в позиции в зоне ценности. Я люблю или покупать дешево, или закорачивать дорого. А в дневном графике ДАК сидит, где ему и положено сидеть, в зоне ценности. Но если кто-то меня заставил, нет, ты обязан взять позицию, займи позицию и не смотри на нее до 1 сентября. Я бы закоротил. Но без, безо всякого удовольствия. Безо всякого удовольствия. Я, я это говорю только, только для примера, потому что очень легко сказать, ну, с одной стороны, с другой стороны, поехали дальше. И так, собственно, выступают очень многие из моих коллег. Я считаю себя обязанным высказать четкое мнение, но в данном случае с большой оговоркой. Желания коротить у меня здесь нет. Я очень, если бы я торговал DAX, я бы очень внимательно смотрел на DAX. После того, как DAX опустился в вот эту зону ценности, ему положено сделать небольшое ралли. И вот, когда будет это ралли, вот тут-то, вот тут-то, вот тут-то, где-то, да, играть играть на понижение. Тем более, DAX в зоне ценности. Если вы посмотрите в МСД гистограмму, она уже низкая. То есть, э, стоите, э, мы вошли в зал на середине кино. Давайте дождемся все-таки нового сеанса. Вот, так вот. Я предлагаю посмотреть тогда следующий инструмент, это золото. Я предлагаю посмотреть тогда золото, новый локальный максимум у нас в этой неделе. Да, да, да. Исторический максимум. Вы знаете, золото тысячи лет, по крайней мере, всю мою память торговалась ниже тысячи долларов. И где-то это было лет 15 назад, больше, может быть, оно пробило эту марку в тысячу. И тогда вот я сказал, что оно дешевле тысяч уже не будет, сказать, при нашей жизни. И золото поднялось до 1800 с чем-то, упало до 1050, и сейчас растет опять. Смотреть одно удовольствие. Кстати, у вас серебра, нет? Посмотреть на график серебра. Потом вернемся к золоту. Есть, конечно. Один момент. Сейчас он подгрузится. Угу. Так, есть. Окей. Okay. Еще сильнее, чем золото, еще сильнее, чем золото. Причем, заметьте, МС... цена на рекордном уровне, майский гистограмма на рекордном уровне и индекс. И при этом, и при этом, признаки маниакального пациента. Значит, весь последний график, весь весь последний столбик выше конверта. Uh, индекс силы выше конверта вернемся к золоту теперь посмотрим посмотрим на золото uh, uh, те же самые признаки безумия очень высоко uh, мой взгляд uh, на это дело что uh, uh, это не это uh, Золото, очевидно, находится в середине нового, нового, новой фазы взлета. Золото обычно идет вверх, где-то около года, потом отдыхает, может быть, несколько лет, потом идет вверх опять. То есть мы сейчас вот посередине такого вот счастливого года. Золото идет вверх. Я давно уже не торговал золотом на фьючерсы, несколько месяцев занимался другими рынками, был занят. Но вчера я продал свои последние золотые акции, которые у меня были. Потому что покупаешь дешево, продаешь дорого. А может быть, еще дороже будет. Но если будет еще дороже, то может быть, удастся что-то закоротить. Но золото находится сейчас в совершенно маниакальной стадии. И... Я всегда задаю вопрос э, своему ученикам, но давно когда-то задавал его себе: э, когда ты работаешь трейдером, за что тебе платят, за что ты получаешь деньги как трейдер? Э, и пришел к выводу: что в трейдинге я как социальный работник, я покупаю, когда все э, писаются от страха, э, пожалуйста, заберите у меня эти акции, я их больше не могу держать. Э, я им помогаю, покупаю у них эти акции со скидкой, естественно. А с другой стороны, когда люди говорят, хочу еще, хочу еще, где еще, где, у кого еще есть золотые акции, мне надо купить. Я это им продаю. То есть э, я предпочитаю работать против таких вот экстремальных ситуаций. Конечно, э, огромная задача заключается в том, чтобы их правильно э, опознать, идентифицировать. Э, но то, что происходит с, золоте, с золотом сейчас, это безумие. Если вы держите золото, э, и вы колоссально внимательны, то вы можете продолжать его держать. Я предпочитаю в таких ситуациях выходить из игры а -а -а, слишком сумасшедшего Да, согласен, действительно, и так уже растем очень сильно, нужно здесь быть аккуратным всем. Uh, тогда uh, можем посмотреть еще один инструмент, тоже, который мы рассматриваем в ходе uh, наших uh, встреч. Это евро-доллар. Uh, американский доллар сейчас очень сильно uh, ослабевает в да, последнее время. И вот, uh, uh, опять же, вопрос, насколько это может продолжаться. Да. Uh... Доллар ослабевает, потому что э, система Федерального резерва э, резко снизила учетный процент, учетную ставку. Э, я разговаривал с несколькими агентами по недвижимости в последние недели, несколько последних недель. Они говорят, э, взять все все, даже люди, у кого есть деньги, покупают дома э, на выплату потому что э, процент, под который можно взять э, заем на покупку дома, э, исторически низок. Никогда не был таким низким в Америке. Ниже 3%, ниже 3% годовых. Это для займа на 15 лет. Э, э, это для, для чего это делает Федеральный резерв? Конечно, для, для того, чтобы, э, облик, чтобы э, Выбрасывается столько денег в экономику, чтобы люди, нач... столько денег, с пониженным процентом, теория, люди вкладывают больше денег в реальную экономику. Иногда, иногда и нет. Но лег... такие вот легкие деньги, дешевые, не легкие, дешевые деньги очень способствуют, конечно, росту биржи потому что, допустим, человек покупает дом, хочет купить дом, скажем, хочет, ему нужно миллион долларов купить этот дом. Он мог бы выложить этот миллион, но у него есть. Но он быстро просчитывает, что он может заработать больше 3% на рынке акций. Поэтому он берет заем по 3%, покупает дом взаймы, а деньги вкладывает в рынок. То есть, вот этот очень, очень низкий но при этом, конечно, главный урон, главный урон для, для валюты страны, потому что американский доллар становится менее, менее выгодным держать по сравнению с другими валютами. Сколько это продлится, не знаю. Если европейцы и японцы сейчас начнут тоже, обрушивать свои проценты, то доллар развернется. Но пока это не произойдет, доллар придет вверх. И тенденция, тенденция у валют держать тренды дольше, чем акции. Потому что ценность валют зависит в первую очередь от правительства, от политики правительства. А это меняется относительно медленно. Медленнее, чем реальная экономика. Смотрим значит, график. на этот график, на недельном графике слева сумасшествие, евро, это график евро против доллара, евро выше конверта. Смотрим на дневной график, здесь нет такой дивергенции, которую мы видели на рынке, на рынке акций, евро очень высоко вышла за пределы конвертов последние три дня. Но высота MACD гистограммы сейчас и какой она была в июне, они очень-то схожи. Сейчас чуть-чуть ниже, но не намного ниже, а macd линии вообще на той же самой высоте. Поэтому я не держу сейчас позицию в валюте, но если бы я это делал, то я бы стал ставить э, приказы на покупку в зоне ценности. То есть вот где вот красная линия на дневном графике, э, сколько сейчас где-то 1,55? Да? 1,55? 1,56, 1,57, да. Она повышается каждый день. А, а, а последняя цена это где-то 1,17. Да, сейчас 1,1770. То есть, да, есть где-то 150 пунктов выше, выше зоны ценности. Я, по-моему, по говорил в, по -моему, в прошлом месяце, когда мы встречались, что, что я делаю в таких ситуациях. Я распечатываю этот график, красным карандашом отмечаю, где покупать, и вывешиваю его на стену. Каждый раз, подходя к своему письменному столу, э, мой, мой план действий висит на стене. Э, покупка в зоне ценности. Естественно, когда, э, когда евро опустится в эту зону ценности, все будут ужасно плакать и бояться, и говорить, скорее всего, тренд закончился. Может быть, а скорее всего, что нет. Mm -hmm. Ну и сегодня еще буквально через пару часов будет решение по процентной ставке. ну Скорее всего, оставит на а, прежнем уровне. А, рынок, по крайней мере, не ожидает каких-то изменений а, в этом отношении. Ну и также будет пресс-конференция. Вполне вероятно, что здесь еще волатильность сегодня мы в течение дня можем увидеть. Зачем я сегодня внимательно слежу? Ну, это преувеличение. На что я сегодня посматриваю? Сегодня в американском Конгрессе происходит такой инквизиционный процесс. Вызвали на ковер перед экранами все представителей Amazon, Google, Facebook, отчитываться о том, что нет ли у них роли монополиста. Они говорят, конечно, нет, мы все на равных. Это э, верблюд в постели с цыпленком. Оба на равных, оба в той же самой постели. Какие монополисты? Вот у нас цыпленок есть. А, э, э, я э, с большим интересом смотрю, чем это дело. Удастся им отмазаться, удастся им отбиться или нет? Я надеюсь, что нет. Потому что э, э, у, у этих организаций, особенно, э, особенно э, Amazon, Facebook, Совершенно черные силы. И все, все за занавесью. И если, если наши, значит, наши замечательные представители сумеют их взять за жабры, то, естественно, это будет не полезно для их акций. Но я посмотрел на, на цены их акций, и на данный момент все, все в плюсе за сегодняшний день. Так что боюсь, что им удастся отмазаться. Посмотрим. Ну еще и завтра у этих компаний публикуются, ну, какие-то отчеты публикуются, публиковаться будут завтра, то есть какие-то перед открытием рынка, какие-то после, поэтому тоже этим компаниям может быть очень-очень интересное движение. Угу. А, спасибо, Александр, да, по инструментам мы посмотрели, а в принципе, сейчас мы можем в этой части перейти к интересным акциям, но попрошу вас несколько тогда держать в тайне ту акцию, которую вы выбрали, да, то есть которая вам больше всего понравилась. Ну и мы это объявим уже в конце, в конце вебинара, ну и там уже будут части вопросов и ответов. Знаете, Роман, я посмотрел список, который вы мне прислали. Там где-то, может быть, 30 акций примерно было от разных ваших клиентов, от участников наших встреч. Я, поскольку на 30 у нас времени нет рассматривать, я отметил где-то там десяточек. Uh -huh. Но У меня есть такая идея, если, если вы согласны, можете считать ее предложение. Мы посмотрим сейчас где-то десяточек акций, но значит, с одной стороны я могу значит, сказать, что эта акция мне нравится больше всех. Я это скажу. Uh, но, uh, на самом деле, судьей должен быть не я, а судьей должен быть рынок. Uh, давайте, uh, uh, нас, мы все акции, на которые мы посмотрим, мы их внесем в список. Uh -huh. И uh, я запишу их цены на... цены открытия на сегодня. Uh, и мы определим конечный день, скажем, за день до нашего следующего вебинара. Я посмотрю цены закрытия тогда. И вот тут -то вы им выдадите премию. Я думаю, что мы можем так поступить, я думаю, что наши участники тоже в этом согласны, да, можете поставить плюсики в знак поддержки поддержки вот данного предложения и в принципе да, можем тогда ввести нашу практику и для последующих вебинаров. Да, Давайте так и сделаем. Я, может быть, предложил бы начать с акции прошлого месяца, как раз, вы помните, смотрели с вами DDS, то есть как раз вот последний победитель, которому акцию выдали подарили книгу. Ага. Давайте посмотрим на нее. Чтобы как раз вернуться и спустя месяц тоже на нее глянуть. То есть мы У нас вебинар был в конце июня, то есть примерно вот в, в этой части мы как раз был вебинар, и ага. на часовом графике это было примерно. Это часовой или дневной? А, дневной, прошу прощения. Да. Дневной, да. дневной, конечно. Дневной был где-то вот здесь. Окей. Okay. То есть ä, ä, ä, мы ловили дно падения и казалось, что день вебинара как раз, ä, возможно, и был так сказать, нижней точкой, но, ä, как часто бывает, рынок этот донышко пробил чуть-чуть ниже, ä, но, тем не менее, не ниже, чем он был ä, в мае, и на сегодняшний день начинает подниматься от этого дна очень такая приятная картина двойного дна э, бычьих дивергенций э, э, я бы эту акцию продолжал бы держать угу. но, но, это, но это не то что были какие-то огромные фейерверки это, это не Тесла конечно и не Модерна хорошо спасибо тогда можете назвать мне следующий тикер и я его добавлю то есть уже я, я не знаю, вы получили мой email или нет, я вам прислал где-то список, где-то десяткочку из них. Если нет, то я могу их про... сейчас слистать. А, я, я их все добавил, то есть я, в принципе, добавил все а акции. Вы, да. вы можете мне сказать, какую именно открыть, а я okay. уже быстро добавлю. Okay. Okay. Uh, uh, человек с хорошим русским именем, Хайнрих, uh, хочет посмотреть на GE, General Electric. Uh -huh. Пишет по-русски, кстати, так что, видимо, это... Просто. Uh. Так, готово. Вы знаете, акции компании G, General Electric, еще несколько лет тому назад. А можно недельный график сделать, чтобы больше информации посмотреть? Я могу поставить, например, месячный. Да, хотя бы. Да. Вот так вот. Сейчас еще а, на месячном выглядит ну, просто блестяще, еще лучше. Давно не смотрел. А, я рад, что вы это предложили. Месячный график слева. General Electric, одна из старейших компаний в Америке, котируется на бирже больше 100 лет. Всегда считала, была, была в Dow Jones. Есть, такая совершенно ключевая компания. Где-то лет 10 тому назад я видел цифру, что из каждого доллара, который крутится в американской экономике, один цент э, проходит через компанию General Electric. Э, делали все, от бытовой электротехники до э, реактивных э, двигателей, э, потом залезли в финансы, и тут как раз начался во время восьмого года, начался кризис, они потеряли кучу денег на финансах, плюс у них был идиот э, главнокомандующий старый, Uh, предводитель Джим uh, Белч uh, ушел на пенсию. Вместо него назначили мужика по имени Иммельт, uh, который, ну, когда путешествовал, путешествовал на двух реактивных самолетах. На всякий случай, если один не, не сможет лететь, значит у него второй есть. Ну, такой совершенно безбашенный мужик. И, uh, uh, и под его чутким руководством, загнал, там, значит, компания жестко опустилась. Сейчас там новый uh, руководитель. И э, что мы видим на этом э, месячном рынке? Это, это фигура двойного дна, да, double, double bottom. Э, посмотрите силу медведей на предыдущем дне, где-то в 2016-2017 году, потом взлет, когда акция взлетела, э, взлетела где-то от 6 до 12 долларов, э, и это перелом спины медведя. И сейчас, значит, вот во время этого последнего кризиса, э, акция GE опустилась чуть-чуть ниже предыдущего дна. И тут же вернулась, и сейчас котируется выше. мсд гистограмма все еще опускается, но мы видим, как спуск притормозился, и, скорее всего, в ближайшие месяцы мы увидим, месяцы мы увидим бычью дивергенцию. Я буду разговаривать с приятелем на днях, у него жена умерла несколько дней там пару недель тому назад, молодая женщина, очень неудачно все вышла. Она, она командовала всеми деньгами, и я ему подскажу, что если ему нужно вложиться во что-то, что такая довольно перспективная и не сумасшедшая подсказка была бы: вложить часть своих денег в GE, потому что. И это долгое держание, это несколько лет. Это, это, это не Тесла, как я уже сказал, да? но выглядит очень привлекательно эта акция. Значит, вносим эту акцию в список наших соревнователей на следующий месяц. Мне нравится, знаете, если бы мне сказали, Алекс, выбери акцию и сваливай, сваливай с рынка на три года. Вот я бы эту акцию прям расцеловал бы. А если, а если, Алекс, выбери акцию и мы увидимся, кошелек, придем с кошельками через месяц, может быть, а, скорее, а может быть и нет. Скорее, что нет. Но, тем не менее, мы посмотрим эту акцию, вносим ее в наш конкурс и вернемся через месяц. Uh -huh. Следующая акция. Hewlett Packard, компьютерная компания, HPE. Переходим на недельный график, тогда уже, наверное. Так, готово. Очень крупная компания, американская. Собственно, это компания, с которой началась Силиконовая долина, да? Э, силиконовая долина, э, когда действительно было а там э, фрукты выращивали, а, у людей были домики, а при домиках были гаражи. В одном из этих гаражей товарищ Хюли и товарищ Пакер э, стали лепить что-то электронное. Это компания, то есть очень такая э, классическая компания. Конечно, оба уже умерли давным-давно. А, дешевая акция, опять-таки. Если вы на себя смотрите как на social worker, социального работника, покупаем дешево, продаем дорого. Это возможная акция на будущее. Будет ли эта акция на следующий месяц? Трудно сказать. И вряд ли, я бы сказал, вряд ли. Но это вот именно на долгий, на долгий срок. Тем не менее, вносим ее в наш э, э, дружеский конкурс. Uh -huh. Следующая акция. JP Morgan. JPM. Так, угу, нашел. Так, я смотрю просто, это кого-то, HPE, это Максим, да? а следующая Мария, а нет, следующая Agonel, Agonel, JPMorgan. Похожий график. да. Очень, опять-таки, очень устаканившая, устоявшаяся американская компания, крупнейшая, один из крупнейших инвестиционных банков страны, получил по зубам, естественно, в этом медвежьем рынке и сейчас начинает подниматься от своего дна. На, дневном граф... На, днев... На недельном графике взлетел чуть-чуть выше ценности, опустился ниже и сейчас находится в зоне ценности. Не самое любимое время для покупки. Я предпочитаю покупать дешево, но на дневном графике мы видим, как буквально сегодня JPM стал выламываться из зоны ценности. То есть есть возможность продолжить этот взлет. Вносим его в список JPM. Угу. Мария предлагает играть на понижение. SIG. s i -G. А Оговорился, нет, нет, я говорил, на повышение, на повышение, я, я просто увидел слово короткий интерес, очень высокий короткий интерес, 32% на повышение. Можем тогда, как мы делали с вами, открыть на финвиз, чтобы и остальным угу. участникам тоже было понятно, сейчас как раз… Я быстренько повторю, пока вы это делаете. Я когда собираюсь торговать любой акции, торговать, только начинаю рассматривать какую-то акцию. Моя одна из моих первых остановок на этом на этом сайте Finviz, где я могу ввести тикер для любой акции, это акция, как, как написано, Luxury Goods, и я смотрю в первую очередь две цифры. Когда следующее сообщение о доходах, earnings report, значит, это было 9 июня, значит, июля, август, то есть нам до сентября не надо волноваться. Я очень опасаюсь входить в сделку перед э, сообщением э, о доходах, потому что это может двинуть акцию очень сильно э, в любом направлении. И другое, на что я смотрю, это э, short float, э, каков процент акций, продано на понижение, 32%. То есть огромный короткий интерес. Что значит, что любая ралли, э, э, есть огромное количество людей, которые начнут бежать, причем бежать со скоростью. То есть я, когда, когда, когда я рас, рассматриваю вопросы покупки акций, э, чем выше short interest, тем более я доволен. Если я ищу э, играть на понижение, то если short интерес высок, то я, скорее всего, постою в сторонке. Тесла, кстати, на секунду выведите Тесла, посмотрим, какой у нее короткий интерес. Видимо, Tesla. там кто все уже продавал, их стало меньше, да, потому что у нас Тесла, а все, да, да, да, да, да, пожар уже случился. Выбило всех, кто продавал. Да. Ну я не знаю, сиг не, не, не вызывает у меня глубокого. Интересно, да? Постепенно растет. Но, тем не менее, раз мы посмотрели, вносим ее в наш список. И еще одна акция, которую три разных участника попросили посмотреть. Uh, Pfizer, PFE. Uh -huh. Ну, в первую очередь, да, как раз на этой неделе они объявили о том, что выходят на финальную стадию испытания вакцины. И как uh, Moderna, да, то есть это две акции тоже во внимание у многих. На этой неделе. Uh, у меня есть. Я держу позицию по модерне. Uh, технически она выглядит совсем иначе, чем uh, Pfizer. Uh, что мне не нравится uh, на недельном графике Pfizer? Сейчас, вот так вот, да, что мне не нравится на Вот как раз вот где вот эта горизонтальная линия, да. Это уровень поддержки и сопротивления. И мы видим, что каждый раз в, ближайшие, в последние месяцы, когда Pfizer поднимается вот до этого уровня, где-то порядка 40 долларов, то бьет голову о потолок и откатывается. Я смотрю на картину MSI-регистограммы и на картину индекса силы оба из них, оба индикатора слабее у правого края, чем они были где-то месяц, полтора месяца тому назад. То есть, в новостях, но выглядит опасно, я считаю. Но, тем не менее, вносим в список и, может быть, на одну секунду взглядим на модерну. MR, MRNA. Я вам раньше не присылал конечно давайте это уже вне конкурса у нас будет это, да да да да мы раз посмотрели на pfizer то, то на модером тоже uh, так, uh, настолько настолько окей uh, okay. okay. uh, видите здесь uh, Графика сиди нет, видимо, потому что еще слишком молодая акция. Это просто недостаточная история, слишком молодая акция. У них совершенно почему я держу позицию в ней, у них совершенно новые технологии. То есть есть давно устаканившиеся способы выращивать вакцины. А, а эти люди, они вместо того, чтобы выращивать вакцины в, в яйцах. Кстати, цена на яйца сейчас поднялась. Компания, которая продает яйца, символ CALM, как слово спокойно по-английски, CALM, C -A -L -M, очень поднялась вверх, потому что огромный спрос на их продукцию для выращивания вакцин. А эта компания модерны они вместо того, чтобы, значит, яички покупать э, и там, держать их в, в теплых условиях, э, они оперируют прямо на, э, на ДНК организма, на, на, генетичес... грубо говоря, на генетическом ходе организма. Совершенно революционный подход. Может получиться, а может и нет. Но тем не менее, смотрим на этом рынке, индекс силы все выше и выше и выше, то есть, Акция цены поднимается, и при этом дивергенции никакой нет. Поэтому, сказать, я продолжаю держать. Ну, я просто хотел показать ее для сравнения с Pfizer, где дивергенция, конечно, присутствовала. Даже смотрите на дневном графике. Посмотрите на взлет, который был в мае, и на взлет, который был сейчас. Да? Сейчас пик немножко выше, и MACD гистограмма выше, и индекс силы выше. То есть акция достигла новой высоты, и все индикаторы это подтверждают. Вот так вот. Кстати, Мария присутствует на вебинаре, и она уточнила, что Pfizer, она предлагала шортить. А, ну, вау, молодец. Окей, okay, значит, Pfizer записываем шорт тогда. Okay. Там были участники, кто предлагал покупать uh, ее. Окей, okay. uh, okay. okay. мы расставляем его как шорт. Прекрасно, спасибо, спасибо, спасибо. знаете, у меня, к сожалению, только одна пара глаз хорошо бы иметь, но если считаете очки, то две пары. Но хорошо бы еще третью пару иметь, чтобы следить за теми вопросами, которые приходят сюда. Когда я провожу эти такого плана вебинары на английском, то рядом сидит жена и все это дело отслеживает. Но у жены серьезные слабости с русским языком, словарный запас примерно 20 слов. Можно сказать маленький, можно сказать водка, можно сказать хорошо. Может, ну вот так вот. Самый, самое нужное слово. Да. А, поехали дальше. Значит, э, следующее у нас э, э, вот такая занятная акция. Э, э, э, пишет так-так-так-так-так. Э, э, э, э, вот, вот интересная акция, просто показать Ник, э, э, Павел пишет. Э, компания называется BEST. VEST, как самый лучший best. Mm -hmm. Это просто к тому, не как выбор, а как образец того, что выглядит, выглядит довольно опасно. Выглядит довольно опасно, потому что только что, только что пробила на недельном графике. Э, достигла низшей точки за год. Э, э, то же самое, естественно, на дневном графике, но на дневном графике сегодня, сегодня этого еще не было с утра. Кстати, я когда смотрел на, на, на все эти графики, с утра еще импульсная система была, была красной. А сегодня начался взлет. И э, на экране картина, которая, которую я называю False breakout of bullish ложный выпад с, медвежь, с, б, с бычьей дивергенцией. То есть донышко э, июля ниже, чем донышко июня, при этом у индикаторов более высокий, высокие донышки. И вот эта вот линия пробоя, которая э, в, на прошлой неделе акция э, опустилась за новых низов, Сейчас акция поднялась выше этой линии пробоя, то есть у нас имеется ложный выпад вниз. Четко заносим теперь BEST в список, который мы будем отслеживать. Очень занятно. Другая акция. Intel, INTC. Вот, да, я тоже для себя ждал вашего мнения по этой компании. Uh -huh. Так, сейчас Где-то год тому назад прочитал очень приятную, очень интересную автобиографию одного из основателей этой компании, Энди Гроув. Он был беглецом из Венгрии в 1956 году подростком. Акция очень сильно упала, как вы видите, на гэпе на прошлой неделе. Если вы посмотрите на Финвиз и возьмите одно слово, она объявила earnings, сообщение о доходах, и рынок был разочарован, акция упала. Что происходит сейчас? Уже четвертый день, все более низкие донышки. Ловить в таких случаях очень не рекомендуется. Есть в Америке блестящий управляющий капиталами, давно уже на пенсии, Питер Линч, автор пары очень хороших книг. И он в одной из этих книг сказал, пытаться поймать донышко – это как пытаться схватить падающий нож. Ты всегда схватишь его в неправильном месте. То есть то, что мы видим на экране, это падающий нож. С другой стороны, это акция, которая четко заслуживает нашего внимания, с тем, что если, этот, если это падение застопорится, то вот тут-то, вот тут-то мы начнем сравнивать это донышко с предыдущими, которые мы видим на экране. И вполне возможно, что будет очередной разворот и очередной подъем. Мы не будем вносить эту акцию в, в наш список отслеживания, только потому, что это не кандидат на покупку сегодня. Но это четко для тех, Роман, для человека, который интересуется этой акцией, это четко кандидат для отслеживания. Может возникнуть очень интересный сигнал. Угу. Принято. Ох, отлично. Игорь пишет, GoPro O я никогда не мог понять, почему эта компания GoPro упала где-то почти от 100 долларов до двух или до трех. Потому что каждый раз едешь в отпуск куда-нибудь или едешь на лыжах кататься, у всех эти камеры привинчены GoPro. Что произошло, как? Ну, не то, чтобы я особенно искал ответы на эти вопросы, мне это дело просто поражало. Но у компании, очевидно, очень популярный продукт, и она достигла на недельном графике донышко, порядка 2 долларов, даже если чуть-чуть ниже, может быть, даже 1,99 доллара. <свят> И она уже поднялась до 5 долларов за последние несколько месяцев. На недельном графике очень четкая линия подъема. Давайте посмотрим на финвиз на секундочку, посмотрим, когда будет следующий доклад о доходах. И э, короткий интерес. Mm -hmm. значит, э, доклад будет 6 августа. Но ну, у нас еще есть где-то э, неделя с хвостиком. Короткий интерес около 8%. Чуть-чуть ну, высоковат, но, так сказать, ничего супер особенного. Но тем не менее, если мы вернемся к графику GoPro, э, мы видим, что периодически каждые пару недель дневной график падает ниже уровня ценности. Вот это вот это, это от, ни, ниже синенькой линии даже, это медленная скользящая Вот это вот это и будет зоной, зоной покупки. Единственный вопрос насчет, то есть сначала не вопрос. Приказ купить ниже зоны ценности я бы поставил уже сейчас, потому что если произойдет падение сегодня-завтра. И опять-таки вернуться на секунду к вашему э, комментарию, что на рынке есть риски. Я был в шоке. Э -э, хочу сказать, э -э, я не могу никому дать совета покупать или продавать, потому что я не знаю ни вашего финансового положения, ни вашей терпимости к рынку. Ничего. Поэтому я, что я делаю? Я думаю вслух. Я всегда прикидываю, как я буду торговать этой акцией или не буду торговать. В данном случае я бы стал ставить приказ на следующий день чуть-чуть ниже этой голубой линии на покупке, потому что, видите, каждые пару недель мелкая паника, покупка, мелкая паника, покупка. Продавать где-то выше уровня ценности или, или просто постепенно строить позицию, купить сначала немного. Допустим, вы, скажем, вы собираетесь купить ну, дешевые акции 5 долларов, Скажем, вы собираетесь купить тысячу акций, ставите приказ на 200, в следующий раз ставите приказ на 200, в третий Понимаете, вот то есть, постепенно строить такую позицию. Перспективно. Вносим, вносим ее в наш, в наш список. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь пока что накопилось. И давайте посмотрим еще одну. UPS. United Parcel Service компания очень сильно идет вверх, потому что это компания доставки. Куча магазинов позакрывались, и люди заказывают все с доставкой на дом. Тем более стоит это очень дешево. То есть компании типа Amazon это делают очень дешево, а UPS получает свою плату независимо от того, что и идет то есть эта компания очень активная, прекрасно организованная компания, история прекрасной организации люди, которые управляют этой компанией они все начинали шоферами в ней то есть для того, чтобы сделать карьеру в этой компании, нужно в ней начать с самого начала получить работу шофера очень трудно потому что шофер может зарабатывать 70 тысяч долларов в год 70 тысяч долларов Uh, так что uh, к ним люди uh, uh, идут на подхват, на ночные смены, только чтобы зацепиться и получить работу там. И, uh, естественно, компания, хорошая компания, короче говоря, uh, uh, uh, в хорошем месте в экономике. И uh, выглядит прекрасно на недельном графике. Чуть-чуть uh, переоценена, конечно, сейчас, достигла верхнего конверта. Но опять-таки, глядя на дневной экран, глядя на дневной экран, совершенно четко видно, что когда эта акция возвращается к красной линии, только целует как бы эту зону ценности, вот тут это эта покупка, тут эта покупка. И если вы хотите держать ее краткосрочно, то продажа, когда она коснется верхнего конверта, или просто держать подольше. Так что обязательно вносим UPS в, нашу, в наш список. У нас есть еще несколько минут. Давайте глядим на пару очень популярных акций Amazon. Uh -huh. Да, сейчас добавляю. Uh, похоже, что пик пройден. Amazon... Uh, uh, uh, uh, uh, Акция э, э, практически удвоилась, э, в цен... почти удвоилась в цене, э, не удвоилась, увеличилась на треть в цене э, с донышка этого кризиса. Э, все все покупают дистанционно, поэтому Amazon, конечно, стоит очень высоко. Но э, для меня гнаться за такой акцией, боюсь, что чуть-чуть поздновато. Но тем не менее, если у кого-то есть такое желание, то э, возвращаемся к графику, и мы видим как всегда, как всегда, как всегда, акция в устоявшемся тренде возвращается периодически в зону ценности. Ну, я думаю, что это, на этом мы закруглим наш список. Значит, у меня в списке GE, H, H, я, я вам пришлю, потом имел. GE, HP, JPM, SAG, Pfizer, Short, Best, GoPro, UPS, Uh, и Amazon. Я бы сказал, что если бы я, uh, сказать, голосовал, я бы выбрал UPS. Uh, сегодня ко мне грузовик UPS должен прийти, привезти ящик вина. В магазин ходить не надо. Uh, uh, но uh, как, как я вам предлагал и как я видел по результатам голосования, чем одному человеку выбирать, uh, так uh, типа как товарищ Лукашенко выбирает, что лучше всего для страны, Uh -huh. чем одному человеку выбирать мы проведем мы, мы, лучше пускай рынок проголосует и пускай и пускай рынок скажет что ему нравится или нет. Тогда нашему потенциальному победителю нужно немножко будет подождать, да, прежде чем получить вот эту книгу. Тогда мы с вами объявим об этом на следующем вебинаре, который будет в конце августа. Соответственно, я тоже тогда напомню, что для всех участников, кто хочет принимать участие в данном конкурсе, необходимо на нашем YouTube-канале, то есть к той записи, которая будет добавлена, а вот именно этого видео последнего, поставить к этому видео лайк, и написать ваши две акции, которые, соответственно, будут рассмотрены Александром на следующем вебинаре. И я думаю, что мы оставим эту же практику. Будем смотреть в течение месяца, как акции себя ведут, и подарим книгу как раз тому, чье предложение оказалось самым лучшим. То есть здесь у нас есть одна акция на шорт, ну и, соответственно, большинство из них на длинные позиции. Роман, я только добавлю на секундочку, победителю с прошлого месяца. Вы послали книжку или вы пошлете ее? А с прошлого уже послали. Спасибо, Спасибо. Отлично. То есть но народ проголосовал за демократический подход. То есть, что не я выбираю, а рынок, рынок скажет, все участники рынка проголосуют деньгами, что делать, кто получает премию. Это, это, это лучше, это правильнее. Я думаю, что ну вот посредством нескольких вебинаров у нас нет, как конкурс модифицировался, и я думаю, что мы придем как раз к более разумному подходу. У нас то же самое произошло в группе Spike Trade, которую я веду. У нас, у нас идет, идет еженедельный такое дружеское соревнование. Лучшая сделка недели. И люди предлагают, значит. Люди могут внести одну акцию только в этот конкурс. И в конце квартала группа элитных участников, их все 14-15 человек, среди них выбирается один, который победил, значит, больше всего набрал капитала в этом соревновании. Но очень долго, и они получают денежный приз. И у нас заняло несколько лет вычислить, как этот приз делить и таким макаром, и таким. А в конце концов, кто-то предложил совершенно логичный метод. Имеется вот этот общий, значит, общая сумма приза на всех, которая составляется в зависимости от того, от успехов всей группы. И он делится так, что все, у кого квартал закончился позитивно, получают долю от этого, от этой суммы которая соответствует проценту, на который увеличился их капитал. То есть, чем, чем человек больше принес в группу, тем больше он получает. Все все справедливо, все довольны. Но удивительно, как долго заняло, пока мы не нашли вот этого подхода. Снимает время. Ну, с книгой немножко сложнее, разделить мы ее не сможем. Да? Будем, будем, дарить, будем дарить ее полностью все-таки, чтобы Спасибо. ни один Спасибо. момент... Не упустили. А вот Иван тоже задает вопрос, как попасть в группу spike Trade. А, то есть, в принципе, Иван, тоже можете мне написать или просто можете набрать spiketrade.com, если я правильно помню. Да, да, да. да. да. И там, соответственно, я воспользуюсь. Я тоже ссылку в описании к видео, тогда те, кто будет смотреть на записи, оставлю. А, Александр, у нас мы уже вышли за рамки вебинара, то есть я не хочу вас задерживать, но если у вас есть... Я не выгрожаю, с вами приятно беседовать. Тогда вот, там были часть вопросов, ну точнее вопросы, которые выбрал от одного участника, если есть возможность, то вот по крайней мере несколько вопросов на них ответить. Знаете, вопросы, вопросы такие довольно широкие, я, я, быстро, я как бы так в быстром режиме постараюсь на них ответить. Значит, Игорь спрашивает, как вы относитесь к сигналам расхождения дивергенции? на таких индикаторах, как стокастик или индекс силы с более коротким значением. Чем длиннее диапазон, тем важнее сигнал. Дивергенция на недельном графике гораздо сильнее, чем дивергенция на дневном. А та, в свою очередь, сильнее, чем дивергенция на часовом. Чем, чем, чем выше временная зона, чем, чем длиннее временная зона, тем сильнее сигнал. Второй вопрос. Сколько примерно финансовых инструментов вы отбираете на выходных для работы на следующую неделю? И за сколькими вы наблюдаете в течение недели. А, а, я давно уже заметил, не больше шести, потому что э, э, 5-6 это максимум, потому что если это больше, э, у меня теряется фокусировка на это дело. С другой стороны, я знал людей, которые отслеживали одновременно 20-25 инструментов, и они могли вот так вот, не глядя, процитировать, какая последняя цена была в каждом из 25. Это гениальность такая. Uh, зависит от вас, вам нужно посмотреть по себе, но вы должны просто задать себе вопрос сколько я могу отслеживать нет, не uh, а что это, за, что это за символ? Что это за, а как называлась эта акция? если вы начинаете задавать такой вопрос слишком много uh, в вашем подходе может что-либо заменить разрешение падающего бара для входа при дивергенции? например, экстремальные значения индекса силы. Э, экстремальные значения индекса силы колоссально важны. Кстати, один из, один из сканов, который я делаю каждый уикенд, я ищу на недельных графиках те, которые, на которых индекс силы вышел из своего конверта. Но то, что касается конкретного сигнала, что можно, что нельзя, вы знаете, это же не то, что я открыл там знаете, теорию относительности или еще чего-то. То я, я, я написал свой подход. Для меня это правило. Если вы найдете, найдете, протестируете и поверите в другое правило, дай вам бог удачи. Я, я полностью за это. У меня нет монополии на знания. Это, это точно. Касательно метасток. Для анализа с помощью вашего сканера. Можно ли покупать мета, подписку in real time? Не real time. Во-первых, мой сканер работает э, со всеми версиями метастока, включая не э, Выбор инструментов мы делаем на выходных, когда рынки закрыты. То же самое здесь. То же самое здесь. Когда рынки открыты, очень легко загореться. Э, я, я делаю огромное большинство своей такой, планирующей работы на уикендах. Э, хотелось бы узнать больше о ваших критериях анализа технических, финансового инструмента. В каких ситуациях точно не стоит торговать? Желательно на живых примерах. Вы видели это сегодня. Ситуации, в которых нежелательно торговать, это А. Я не люблю входить в позиции, когда они находятся в зоне ценности. И, то есть, недельный график в зоне ценности и дневной график в зоне ценности. Значит, цена правильная. Чего я буду спорить? Чего я буду покупать или продавать? И с другой стороны, если э, недельный график, как вот э, э, та же самая Amazon, которая сейчас стоит на ушах, когда недельный график э, прет вверх, а дневной опустился в зону ценности, это легитимная покупка. Но, но если э, если все в зоне ценности, значит, сказать ничего не происходит. Э, и, и еще, когда ин, э, индекс силы против меня, то есть, когда индекс силы красный, э, я не имею права покупать. Uh, uh, как, например, сейчас вот индекс силы на недельном графике голубой, на правом красный. Это легитимная покупка. Если оба красные, не имею права покупать на огромной скорости ответил на все, на все вопросы. Спасибо большое, Александр. Я напомню, что всем участникам ваши вопросы мы принимаем заранее, да, потому что участников становится все больше и больше, и чтобы их структурировать, выбрать те, которые уже ответы были, их необходимо оставлять под этим видео, то есть, которое будет также загружено на YouTube-канал Admiral Markets, и в комментариях оставляете ваш вопрос, я его также пересылаю Александру, и вы получаете на ответ. Ну и также рекомендую uh, просмотреть uh, записи предыдущих вебинаров, там добавлены тайм-коды, то есть вы увидите, какой вопрос, uh, то есть серию вопросов и ответов, какие акции обсуждались, какие вопросы поднимались, тоже для себя можете эту информацию uh, посмотреть. Ну и вот я скинул ссылочку на YouTube-канал, то есть там вы можете подписаться и uh, получить уведомление, когда новое. Видео как раз будет добавлено. Также добавляю свою почту. Если у вас будут вопросы по установке именно индикаторов Александра на MetaTrader, то тоже мне можете написать, и я уже сориентирую вас по дальнейшим шагам, которые у вас могут быть. Спасибо большое, Роман, и до новых встреч в эфире, как говорится. Спасибо большое, Александр. Всем спасибо большое за участие. Увидимся с вами в конце августа. Вам также, как всегда, придет ссылка с напоминанием. И, соответственно, выберем победителя. Ну, я думаю, что рынок тоже будет очень интересным. Посмотрим, что у нас будет интересного на рынке. Поэтому спасибо, Александр, большое. Всего доброго. Удачи с ремонтом. Главное, что все получилось и делалось вовремя. Спасибо. Все, всем спасибо и до свидания.